Mm. получается создаем скрипт вот скрипт вот это все мы можем удалить так это удалим это тоже mm. самое главное в скрипте это не то что выпустил внутрь а типа f вот это все Там, допустим k board k board вот это все самое главное в скрипте это его название все-таки вот это все херня, херня. вот Смотрите. Внимательно пишем. Скрою. So, uh, uh, получается. Блять. Uh, uh. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, Как про него, блядь, писать власт. Uh, um, почему? Нет, нет, нет. Ну, власт. Вот так. Вот так точно все вот так. Чувак, ты думал что-то здесь будет? О нет!